приветствую вас скорпиончики наконец-то мы добрались до нашего следующего периода очень интересного поскольку венера будет двигаться по нашему знаку по скорпиончику будет она здесь проходить с 10 сентября по 6 октября ну понятно что для нас это будет наш первый дом, кто как нас будут воспринимать окружающие. И, соответственно, Венера в нашем родном знаке, она пробудет наши настоящие скорпионские инстинкты. Она будет очень страстная, будет очень, может быть, даже в чем-то такой импульсивной. Будет горячий, она будет требовать... Растаются точки над И прояснить отношения Прояснить различные ситуации Вывести все Из подполья В это время Никто не сможет от нас скрыться Мы все будем пытаться Контролировать И все и всех И будем пытаться Прояснить Все важные моменты Которые до сих пор Были скрыты также могу сказать, что серединка периода, ну, где-то до числа 23-го, она будет немножечко напряженной для нас, поскольку Венера будет формировать напряженные аспекты, и они могут склонять нас к неким импульсивным действиям. Ну, в принципе, для Скорпиона это нормально, но далеко ну, не все наши поступки они бывают последствия ну, необходимыми для не конструктивными. То есть далеко не от всех этих поступков бывают какие-то положительные результаты. Но склонность немножко такая будет. Вот уже вторая часть периода после 23 числа там будет немножечко поспокойнее, будет полегче. Решать какие-то свои вопросы Ну и плюс там еще и Меркурий станет ретроградным И многие из нас, они как-то, знаете, вернутся во что-то прошлое Или озаботятся какими-то там делами из прошлого Перенесут свое внимание на то, что нужно что-то доделать То, что было когда-то начато что-то переосмыслить Переформатировать свои жизни Ну и в общем там до 6 числа Я думаю, что все мы Прекрасно Проведем прекрасное время Ну что еще можно сказать по этому периоду из интересного, и как я уже только что заметила, с 27 числа Меркурий становится ретроградный. Меркурий находится у нас сейчас в зоне 12 дома. 12 дом это все тайное, скрытое, неявное. Это также зона больниц, это зона закрытых заведений, это зона, связанная с нашим подсознанием, с той частью жизни, которую мы не особо хотим афишировать. Здесь Меркурий, он.. Говорит о том, что мы можем много как-то думать, закрываться, замыкаться в себе. Мы можем быть склонны к труду в одиночестве. Может быть, многим из нас захочется посидеть, помечтать или поделать какую-то работу наедине с собой. Может быть, кто-то углубится в изучение каких-то процессов, или начнет что-то изучать самостоятельно, для кого-то это могут быть тайные отношения, тайные связи, но если до 23 числа у большинства эти отношения имеют шанс закончиться при определенном выяснении отношений, то уже после, наоборот, возможно возвращение людей из прошлого, и... Возможно, будут какие-то попытки договориться, что-то переосмыслить. Но я могу сказать так. То, что уже было закончено там, более чем полгода назад, уже смысла возвращаться к этому нет. Никакого. Еще интересный период. С 15 числа Марс. Он перейдет из такой у нас аналитичной, нудноватой, извините, девы-девы. Но... Здесь в весах он приобретает оттенок Венеры, поскольку находится в гостях у Венеры, и он становится немножко авантюрным. Я могу сказать, что на этом периоде вырастает риск авантюрных мужчин, которые кружатся вокруг девочек. Ну и сами девочки тоже... Хотят, ну, могут захотеть немножечко как-то погулять, немножечко как-то побыть в каких-то рискованных связях. Ну, будьте осторожны. До 23 числа, да, это может быть. Ну, а после... Все-таки взвешивайте все ну, «за» и «против». Также это хороший период для того, чтобы обращаться в официальные дистанции особенно если они закрытого типа. То есть для того, чтобы переоформлять какие-то справки, получать какие-то важные бумаги. ну Может быть, это даже будет связано с лечением, с исследованием организма, например, что-то вас там мучило, мучило или беспокоило, то вот для этого как раз и будет этот период благоприятен. Также 21 числа, давайте я вам покажу его, здесь он произойдет полнолуние в рыбах. Почему я на этом так особо сильно акцентирую внимание, поскольку для нас рыбки это для нас родственный знак, это тригончик наш тот животный. и здесь будет находиться Нептун, который управляет этим знаком и он будет находиться практически в соединении с Луной. Нептун он отвечает за наше подсознание за глубину. Он часто связан с, с нами. И не зря у многих психологов на их логотипах изображен значок Нептуна. Многие даже об этом не знают. Просто его выбирают интуит, интуитивно. Но на тех сертификатах, которые я имею, этот знак есть. Также это признак того, что именно в этот период, в эти сутки, когда будет полнолуние, именно в эти или накануне, ко многим из вас могут прийти, скорее всего, через сны, обостриться интуицией, и могут прийти очень важные ответы на вопросы. Вот знаете, как будто бы вы почувствуете прояснение, вот инсайты. Поэтому обратите внимание на эту дату и не забудьте за нее. Также 6 числа будет у нас новолуние. Здесь оно уже будет на фоне ретроградного Меркурия. Вот оно, вот оно как интересно выглядит в нашем символическом 12 доме весов. И скорее всего оно даст активный возврат к чему-то или кого-то из прошлого. Поскольку Солнце и Марс – это символический сигнификатор мужчин в женских картах, то это для женщин, наверное, все-таки мужчины. А для мужчин здесь Луна. Луна отвечает за близких женщин. То есть здесь, возможно, возврат к тем женщинам, которые были для вас... Ну, не просто проходящими в этой жизни, а те, которые были для вас очень близкими. Это мать, это жена, это сестра. Ну, и также здесь, опять же, по 12-му дому есть указания на то, что это могут быть э, необходимость э, ну, заняться да, обследованием или лечением каких-то старелых заболеваний, которые не были до конца ранее изучены или долечены. А вполне могут быть даже и плановые. По 12 дому это, кстати, может быть, еще и миграция. Может быть, кто-то уже давно задумывался об этом и просто ждал документы. И наконец-то пришло время, вы получите эти документы и будет шанс возобновить свои усилия по поводу этой мечты. Куда-то уехать очень-очень далеко. Тем более, что здесь идет интересная позиция к Хирону, напротив. И она дает возможность, шанс успеть справиться со многими делами одновременно. Теперь, давайте, я этот период разбиваю на две части. Первый у нас не очень благоприятный, он немножко импульсивный, поэтому ему нужно уделить достаточное внимание, вернее быть на, максимально осторожными. С 12 по 18 квадрат от Сатурна к... От Сатурна к... В Венере. Так, здесь мы. Мы, скорпиончики. О чем мы будем грустить? Так, третий дом. Третий дом связан с поездками. Значит, постарайтесь в этот период не приобретать автомобили, не приобретать технику. Будет тяжело как-то договариваться. в Различные договоренности могут, может быть, там как-то либо срываться, или... Какие-то сложности могут возникать, отсрочки. Но здесь все, что связано с короткими договоренностями, с короткими поездками. Вот здесь, возможно, какие-то разочарования по этим темам. Ну и также невозможность, может быть, встретиться с вашими какими-то очень близкими родственниками или разочарование от них. А могут быть еще и финансовые траты на них, помощь им. Ну, такие варианты, да, тоже могут быть. С 19 по 23 сентября здесь тоже очень интересный период. Марс будет в тригоне к Сатурну. Так, Марс у нас отвечает тоже так, 12 дом. Вот он, он у нас в тригоне. Ой, в тригоне к Сатурну и Меркурий, он здесь образует по-моему, оппозицию. так, он еще оппозит суклу нет делает но это один день, квадрат к Плутону и в тригоне к Юпитеру ну, здесь идут отличные аспекты, которые показывают вашу решимость уверенность в своих действиях и это все благодаря собственным мыслям благодаря собственным выводам вас никто с толку в этот период не собьет все как вы задумали, так вы и решите и ваше решение будет в этот период правильным, так ну, как решите так и поступит, и это будет правильно теперь с 26 тут включается еще интересный период так, с 26 по 4 октября. Хотелось бы обратить внимание, здесь Венера будет образовывать тройной аспект. Она будет образовывать аспект к, Ю, к Юпитеру. Так, сейчас, по-моему, к Юпитеру, к Сатурну и к Нептуну. Да, к Нептуну. Оппозиция – это другое. Так, Юпитер. Юпитер. Питер это третий. Нептун это четвертый. И Плутон. И Плутон второй. Сейчас я немножечко здесь все-таки наконец переставлю, чтобы мне было легче видеть эти аспекты, чтобы они были более явные. Да, вот он, секстель к Плутону. Значит, смотрите, что тут получается. Здесь собственные ваши действия. Они приведут к тому, что ваши вложения будут правильными. Они будут с перспективой на будущее. То есть получится положить, создать какой-то фундамент, который впоследствии будет очень благоприятным, будет очень надежным для всей вашей семьи. Для семьи и для вашего будущего. Да, здесь еще интересный аспект, который говорит о том, что вы можете влюбиться. Это, конечно, прелесть, но минус в том, что Меркурий будет ретроградный с 27 седьмого числа. Поэтому, если влюбиться, то это в кого-то из прошлого, может быть, то хорошо забытого старого. Ну, смотрите, если это там какие-то одноклассники, сокурсники, это сосед, которого вы давно не видели, просто был какой-то знакомый человек... Который, с которым вы когда-то были знакомы, потом он пропал из вашего поля деятельности и тут появится, то да, отношения они действительно имеют шанс на будущее. Но если это что-то новенькое, то здесь, конечно, ненадолго. Скорее всего, что это будет что-то временное в вашей жизни. Так, еще я здесь пропустила интересный период. Забыла вам рассказать о... Оппозиции, которая будет с 23, с 19 по 23, оппозиция Венеры к Урану. Значит, будьте внимательны, поскольку ваш противоположный знак-телец в котором находится уран, за него он отвечает за партнерство, то есть, возможно, какие-то неожиданности, связанные с вашими партнерами. Это неожиданные знакомства, неожиданные встречи, неожиданные расставания, какие-то импульсивные, не до конца обдуманные, но осторожные в чем, ну, чтобы хотя бы не развалить то, что крепко. То, что строилось очень тяжелым трудом и долгое время. Но для новых отношений это может быть что-то новенькое, интересненькое. Понаблюдайте, посмотрите, как это будет развиваться. Ну, с астрологической частью мы на сегодня закончили. И сейчас мы приступим к следующей части нашего прогноза так приветствую вас друзья сегодня тут мне будет помогать такой вот помощник сидит у меня на коленях всегда когда я занимаюсь прогнозами он возле меня помогает мне и надеюсь даст нам правильные ответы поможет даст нам правильные ответы на те вопросы которые важны для нас Хорошо, как будут нас воспринимать окружающие в этот период? Рыцарь пентаклей. Ну, эта карта говорит о том, что нас будут воспринимать очень серьезными людьми, практичными, основательными, которые хорошо понимают, что они делают, и очень уверены в себе. Но, может быть, несколько медлительны. Хорошо, как будут складываться наши... Материальные дела. Здесь варианты. Возможно, получение финансов из двух источников. Также это указание на то, что можно смотреть в, ну, в горизонт. То есть, можем искать какие-то новые источники, новые варианты. Может быть, что-то нам приходит в голову. Но я уточню. Угу. Ну, скорее всего, здесь будет желание разрушить что-то старое, то, что перестало работать, разрушить те схемы, которые нас не устраивают или те источники, которыми мы недовольны, мы хотим уйти от безденежья, от ситуации, когда чего-то не хватает или приходится экономить и идем к поиску. То есть ищем новых партнеров, с кем-то мы договариваемся, строим новые планы с другими людьми. Хорошо, как будут обстоять дела на работе, с работой для Скорпиона? Луна. Ну, в частности, это карта для большинства, связанная с неясностью, с какими-то мутными обстоятельствами. Единственное, для кого она складывается благоприятно, это для тех, кто занят работой в области искусства, психологии, эзотерики, но также для тех, кто еще и работает ну, в сфере услуг Но ну, если эти услуги Здесь тоже специфические ну, Луна еще может быть связана с питанием Например, с ресторанным бизнесом Ну вот я смотрю, здесь я уточняю Здесь, да, идет зарплата Но, знаете, могут быть конфликты Из-за того, что поменяется доход, или что-то неявное будет с доходами, неясное с доходами, или не вовремя их будут выплачивать. по смер... Причем, знаете, как со скандалом. И здесь еще по смерти указание все-таки, что или конец придет чему-то, что-то будет трансформировано, или же здесь еще указание на то, что может быть переход, то есть может быть окончание, одного этапа, начало нового и по смерти очень часто это показывает период конец октября-ноябрь как раз вперед скорпионов хорошо, давайте посмотрим вообще как обстоят дела с нашей карьерой, нашими главными целями но здесь есть переживания причем страхи они значительно больше, чем страшная ситуация ну переживать особо нечего. Обратите внимание, здесь выпало такие три чудесные карты, на которые нужно обратить внимание. Здесь королева и король огненные, темпераментные мужчины женщина женщины. Они идут тут с хорошим предложением, с хорошей денежкой. Люди, через которых вы можете словить свою удачу и очень хорошо заработать. Ну и вообще зарабатывать. Кстати, это еще для тех, кто и для кого актуальна тема замужества, кто ну, ищет свою половинку, хочет жениться, то для девочки, соответственно, это мужчина вот такой вот огненный темпераментный, для а мужчины это такая барышня. Вот такую может себе найти встретить тоже ведь черным котом. Хорошо. Дела в доме семьи. Как обстоят? Дом-семья. Здесь какие-то новые начинания может быть даже поездки, но получение новостей, но давайте ее уточню, чем будут связаны эти новости. Ну будут связаны с осуществлением надежд и построением новых планов, как будто бы, знаете, что-то вы себе планируете. Звезда, ой, вот, звезда это указание на то, что вы идете правильной дорогой, вы все делаете верно. Так и должно быть. Вы со своего пути не сходите. А это путь, вернее, вот путь, который указывает благополучие, благосостояние. Когда у человека всего хватает. Единственное здесь, знаете, может быть указание на то, что одиночество. Когда человеку хорошо ну, в том состоянии, в котором он есть, здесь и сейчас. Человек что-то там себе планирует на дальнейшее. Хорошо, как здоровье. Здоровье скорпиончиков. маг Ну, здесь э, есть указание на то, что можете заниматься активным лечением, обращаться к специалистам. Причем специалисты будут очень правильны и очень нужны. Но еще здесь также есть указание на то, что возможно влияние э, какого-то человека, который э, может. Ну, смотрите, эти карты могут означать и магическое воздействие, но если. Как вы считаете, у вас это не касается, то это может быть влияние человека, который каким-то образом хочет знаете, манипулировать вами, который как-то зависим от вас, может быть, подпитываться от, вами, от вас энергетически. Дело в том, что здесь также мне здесь еще выпала двоечка. То есть человек привязан к вам, привязан по двойке кубков какая кармическая связь, неразрывная Знаете, как будто бы он может Еще не отпускать вас Как-то держать вас Появляться на горизонте Здесь указание на По, по семерке Пентакли отпу, Отпустить эту ситуацию Форсировать ее Как-то не развивать Может быть такое, что, знаете Человек вцепился и ждет, и ждет И вот как будто бы он высасывает вашу энергию Здесь будьте внимательны может быть, стоит сделать какие-то практики для того, чтобы избавиться от этих энергетических привязок. Хорошо, дальше. Главный... А, любовь, любовь. Что же у нас с любовью? Самую главную тему чуть не забыла. Любовь, ну, здесь. Для тех, у кого она есть, все хорошо, дело движется к браку. Даже не буду уточнять. Ну, могу только лишь спросить, может, возможно ли знакомство. Да, возможно, знакомство по шестерочке. Указание на то, что это может быть в дороге, или человек приезжий. И, знаете, здесь победа, радость. Вообще, в сочетании эти карты чудесно выглядят. Радость, удовольствие от того, что человек имеет. Ну, и теперь давайте на символоне. Главный сюрприз этого периода на что обратить внимание может быть здесь может быть какое-то предостережение для вас давайте интересно для скорпиончиков что ждет ой интересная очень карта выпала сейчас мы ее прочитаем с вами вот вот вот она вот она вот она вот. Она говорит о том, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы изучить свое внутреннее «Я». Также эта карта указывает на то, что у вас в этот период будет обострена интуиция, и вы сможете найти ответы на очень многие вопросы. Да, карта, кстати, называется «Пифия». Состояние, ну, погружение в внутренний мир, изучение своего внутреннего мира. По результату, что вы можете получить. Но ну, смотрите, все, что будет происходить, это будет четко связано с вашей интуицией. И если говорить об отношениях, то только лишь те отношения будут иметь продолжение, которые связаны, которые связаны на духовном уровне. То есть, если вы дружите с человеком душами. Если вы свои отношения строите прежде всего на духовной совместимости, на интересах духовных, то у этих отношений действительно есть очень большой шанс. В общем-то, слушайте советы своей интуиции. Я думаю, что для вас все сложится очень хорошо в этом периоде. Ну что ж. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал, делитесь им, пожалуйста, и до встречи в следующих периодах.